Привет, дедушка. Привет, привет, скажи. Нянчится. Не дает мне мешать. Вот мы все вместе со, с, с семьей нашей. Дедушка помогает раскладывать. Говорит, как надо, что надо. Вот я как карты здесь раскладываю. Вот моя работа за эту неделю. Сделала подвески 5 штук. Я сейчас буду выкладывать послушанного куженер в группу. И на месяц... Товар этот ограничен. Повторяться не будет. В единственном экземпляре вот эти подвески. Они уже конкретно уже все. Потом резинки тоже самое. Здесь резинки для волос и сделала для девочек. Очень такие интересные модельки. На 9 мая одеть. Прям шикарно будет смотреться. Иди расчешись. Так. Затем... Сделала вот такие брошки. Вот это все брошки. Это, конечно, больше, наверное, детям подходит. Вот это дедушке очень понравилось. Это для всех. Это белый, голубой. Это мир. Мир. Как? Миру мир. Светлый мир. Да? Голубое небо. Вот. Затем... Вот такие посередине звездочки сделала. Ну Вот это тоже можно хоть кому одеть, да? Может, ага. наверное, мужчинам подойдет это. Ага. И вот это мужчинам. Это девчонкам и мальчишкам. Здесь вот вам... картинки даже мальчики, девочки. Сем... Даже семья может одеть здесь. Вот мама, папа и девочка, тучка. Повторить, не знаю... Не смогу, наверное, повторить, потому что у меня все почти закончилось. Материал. Но ну, еще вот еще одна такая подвеска синяя есть. Можно сделать, придумать. Но ну, будет опять в единственном экземпляре. Это, это подвеска, да. Вот сейчас я покажу. Это не для волос. Это на машину вешают. На солнце мы вот сейчас фотографировали. На солнце очень светятся эти камушки. Георгиевская лента. Там натуральные камни у меня идут. Шикарно смотрится, мне самому нравится, я говорю, дедушка, надо машину опять купить, надо? Мы, говорю, каждые три месяца будем менять разные подвески, зима, лето, осень, весна, вот, вот мои работы, так что, как-то так, ну, цены, подслушано, куженер там выложу и сразу цены напишу, и в инстаграм выложу. И вот на классниках, и вконтакте везде. Хочет, Сейчас я вам покажу. Покупайте. У нас Андрей Поверь. сказал, майонез закончился, надо сделать, повторить. Майонез кушаем только в путь. А вот горчицу он больше положил, еще вкуснее стало. Насыщеннее, да? Mm -hmm. Мне и очень понравилось. понравилось. Мне тоже. Не как в первый раз. Но в первый раз вкусно, но это прям мы-то любим остренькое. Yeah. У меня все здесь наставлено. Я вот работаю, Андрей у меня хоть сварил гороховый суп, но я уборкой занялась, а утром уборку сделала, все полы вымыла, а и вымыла говорю, газовую плиту надо помыть, опять посуду все помыла, горячая температура, нет, нет, нет. ты сам наверное одетый, да нормально. Сейчас она еще проснулась. Так, это все в пакет убираем. Вот, вот такие брошюр... брошюрки, брошюрки. 151 штука будет продаваться у меня. Подвески, конечно, они дороже идут. Генара! Я не поняла, иди сюда! На уши повесила и пошла. Смотрите, какой пористый получился майонез. Мне так он понравился. Такой вкусный. Вообще... Не надо С каждым говорить. разом все вкуснее. Не надо майонез? Не будешь? Да, да. Дядя, где <связывая> дядя? Да. Дима, это не дядя. Дима. <связывая> <связывая> а я тебя сейчас сделала. Кушай динамина. Да. да? Так, всем привет, друзья. Сегодня я Варю рожки. Мы их не ели. Всю картошку, картошку. И сейчас я жарю печенку с сердцем. Это куриная. Она не такая дорогая. Будут рожки. Да. Лук нашинковала. И сметанку. Я Это на 30% процентов жирность самый жирный сейчас поджарили мясо и добавлю в лучок. а тем временем я пока пока я делаю салат С крышкой думаю куда делась вот она вот. можно применять Пропарим, затем лук добавим. Вот. Так. Ну чё? Вот. И готова наша вкусняшка. я много ложу нажимаю и размешаю оставим на минут 5 потушиться еще раз ну когда мя... лук мягким будет мы просто добавим сметану и опять потушим лута тем временем я сейчас Размешаем, чтобы не пыли у нас кастрюли. А, а здесь я накрышила салат, ну, то есть лук, огурцы и помидоры. Посолю сейчас и добавлю масло. все замечательно все размешиваем. Весенний салат с ножками, с мясом. Само-самолек. Так. Еще раз помешаем. Вообще я люблю в чугунах их Это же кашель. Я люблю в этих фирменных кастрюлях. Вот они, самые чугуняга. Самый самолет. Не кушаем, пока намедленно махнет. Понял будет. Так, ну что, прошло у меня минут 5. Все, вот мягкий стал. Теперь мы будем заливать сметанку. Я заливаю от настроения сколько? На глаз. И вкусняшка. Теперь можем постене огонь сделать. Размешали все. Тушим минус 5. Мясо будет мягкое, очень вкусное, сочное, не сухое. Глянем на наши рожки. Травки варятся, ничего не прилипло, замечательно. Варим еще. Ну все, наша ну, наша готово. Запах пошел, вкусный, вкусный. Травки промываем, добавляем сливочное масло и все наш обед готов ставим лайки подписываемся на наш канал всем пока пока до новых встреч!